В эфире информационный выпуск новостей в студии Анна Касмина. Здравствуйте. Украина должна быть надежным мостом между странами Европы и России, в частности при создании условий для эффективного движения товаров и финансов. Об этом президент Украины Виктор Янукович сказал в Стамбуле во время выступления на пленарном заседании регионального саммита Всемирного экономического форума на тему будущей европейской интеграции. По его словам, Украина внимательно изучает работу Таможенного союза, поскольку 30% ее товарооборота приходится на страны-члены данного объединения. Глава государства также подчеркнул, что евроинтеграция – это не тема вступления в элитный клуб, а домашнее задание для украинцев. Вопрос расширения Европейского союза на сегодня не популярен, что и тормозит движение Украины в Европу. При этом президент Виктор Янукович сказал, что пауза в отношениях с ЕС пойдет Украине на пользу. Вместе с тем президент отметил, что сейчас необходимо усовершенствовать украинское законодательство и технические стандарты до уровня европейских. Мы, уважаем еще... Мы считаем, что если Украина сейчас не может пойти в Европу, то необходимо создать Европу внутри Украины. Мы должны иметь и технические стандарты, и гармоничное законодательство, и такие правила, которые были бы привлекательными для наших партнеров в мире. Украина должна быть надежным мостом между Европой и Россией. Мы должны создавать условия для движения товаров и финансов. Пробок на киевских дорогах станет меньше, по крайней мере, в районе бульвара Дружбы народов и Набережного шоссе. Премьер-министр Украины Николай Азаров осмотрел отремонтированную транспортную развязку на мосту Патона. Глава правительства пообещал строительство и реконструкция украинских дорог будет продолжаться. Реконструкция наводницкого путепровода, трех подземных переходов, строительство двух путепроводов и двух туннелей – все это позволило увеличить пропускную способность транспортной развязки, упростить движение и улучшить техническое состояние дороги, уверяет премьер-министр Николай Азаров. В связи с проведением Евро-2012, которая и стала поводом для реконструкции дороги, работы проводились в сжатые сроки, говорит глава правительства. Развязка все еще нуждается в некоторой доработке, отмечает премьер. Эта развязка должна быть оснащена хорошими дорожными указателями. Заранее на, скажем, удалении до километра, может быть, и даже больше, должны установлены быть хорошие знаки, которые позволят сориентироваться в этой развязке. Развязка непростая, но как у нас что получается? Там, где можно проехать быстрее, туда транспорт устремляется. Это закон жизни, от которого никуда не уйдет. И поэтому те громадные пробки, которые были, на мосту Патона. Сейчас их не будет, по определению. Огромная нагрузка на транспортный узел в ближайшее время только возрастет и может достичь 150 тысяч автомобилей в сутки. Ближайшие мостовые переходы не имеют магистрального продолжения, поэтому реконструкция моста Патона была просто необходима. На этом работы по усовершенствованию дорог в Украине не заканчиваются, обещает премьер. Работа по инфраструктуре не только будут продолжены, но они будут значительно усилены и не только по Киеву, но и по всем нашим городам и населенным пунктам. В этом году мы отремонтируем и построим более 700 километров сельских дорог. В ближайшее время правительство рассмотрит возможные пути решения транспортной проблемы на почтовой площади. Премьер заверил, все дорожные работы будут проводить с наименьшими неудобствами для водителей. Анна Золотаревич, Ирина Тищенко, Мария Кирсанова, Игорь Каркатым, Новости Утр. Законопроект о принципах государственной языковой политики приняли в парламенте в первом чтении. Авторами документа выступили депутаты от партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Проект закона предусматривает, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27. К рассмотрению документа вернулся через месяц. Никакие нормы этого закона не могут трактоваться как сужающий порядок, и способ распространения, использования украинского языка как государственного. Это раз. Второе. Язык обороны исключительно украинский, язык работы парламента и документа оборота исключительно украинский, язык государственной службы органов местного самоуправления государственный украинский, однако в местах компактного проживания людей, для которых родным является иной язык, кроме государственного, они могут кроме государственного использовать и региональный язык. В части образования, в части рекламы, в части средств массовой информации. Представители парламентского меньшинства в голосовании не участвовали. Более того, оппозиция объявила бессрочную акцию протеста против принятия языкового закона. Лето принесет Украине немало позитива. Судя по звездам у национальной футбольной сборной, есть все шансы, чтобы достойно выступить на Еврочемпионате. Астрологи подсчитали, лучшее время для реализации стратегических планов и воплощения желаний станет в период с 29 июня по 13 июля. Реализацию стратегических планов лучше отложить до 27 июня. Для женитьбы основания бизнеса лучше всего подойдет период с 29 июня по 13 июля. Если за это время не успеете воплотить в жизнь задуманное, следующий удачный период для решения любых вопросов начнется 8 августа и продлится до конца сентября. По расчетам нумерологов, Украина получит хорошие дивиденды от проведения «Евро-2012». Та основа, которая дана Украине, дает ей возможность заявить о своей значимости, о том, что она великая страна. И вот те матчи, которые будет играть наша сборная, но участвовать, получается, что 19.06.2012 вот этот матч будет очень знаковым, потому что этот день является как бы возможностью подтвердить то, что Украина является одной из очень сильных стран. Есть очень большой потенциал для того, чтобы наша команда заняла достойное место. Прогнозы для Украины астрологи делают, отталкиваясь от даты рождения страны – 24 августа 1991 года. По их подсчетам, депутаты выбрали крайне негативную дату для старта избирательной кампании. Чтобы сгладить ситуацию, советуют претендентам в депутаты приносить документы в ЦВК не раньше 11 часов утра. С точки зрения нумерологии это очень тяжелый день. У нас он называется Днем Рока. Поэтому любое начало в такой день чревато не только для начала выборов, но и для людей, которые начинают какую-либо свою деятельность». Этот и последующие года, по прогнозам астрологов, пройдут под знаком кризиса. Но события ближайших лет станут началом будущего успеха. Эксперты уверяют, уже осенью 2014 года украинцы почувствуют улучшение жизни. По их подсчетам, пик экономического и социального развития выпадет наконец 2021 года. Ирина Тищенко, Анна Витер, Максим Расамахин, новости Утр. Ощутить атмосферу Праги можно, не покидая Киева. Чешская столица вдохновляет украинских художников. Работы 15 авторов из частной коллекции художницы Ларисы Альшевской побывали во многих европейских странах. А теперь произведение искусства наконец-то на родине. Экспозицию видели и мои коллеги. В далеком 1991 году Лариса Альшевская уехала из Украины в Чехию. И именно там, на знаменитом Карловом мосту, нарисовала свою первую картину. В течение 20 лет художница продолжала творить и успешно влиять на развитие европейского арт-бизнеса. В Киев Лариса привезла свою частную коллекцию, так как не только пишет, но и коллекционирует картины украинских художников, имена которых известны только за границей. Это выставка художников, которые выставляются в моей галерее в Праге. В основном мы пропагандируем украинских авторов. Мы выставляем работы наших художников, которые уже состоялись за рубежом, которые уже имеют имя, их узнают. Меня всегда удивляет и волнует то, что талантливых украинских художников не знают на родине. Почувствовать атмосферу Праги, прогуляться по уютным улицам и собственными глазами увидеть Старомецкую площадь или собор Святого Вита сможет каждый, кто посетит уникальную выставку «Живописная палитра Праги». В экспозиции представлено 15 авторов из частной коллекции художницы. Эта выставка в первую очередь призвана познакомить украинского зрителя с искусством европейского уровня. Лариса Альшевская признается, иногда коллекционирование картин становится просто болезнью. Это как, как хворуба уже. Это такая болезнь в хорошем понимании. Ты не можешь остановиться. Ты видишь какие-то вещи и хочешь видеть еще и еще. У меня в Праге так много картин, что они буквально вытесняют меня из комнаты. Художница осозналась. Ее ключом к успеху является то, что она выбирает картины по зову сердца. Ирина Тищенко и Яблонская, Алексей Кальный. Новости УТР. На этом у меня все. Хороших вам новостей. Оставайтесь с телеканалом УТР.